Вас приветствует магазин спорта Extreme Продолжаем наши обзоры про велосипедные аксессуары. И перед вами сегодня фара для велосипеда фирмы XLC. Фара очень компактная, имеет красивый дизайн, серебристая с черной кнопочкой сверху, прорезиненная, очень мягко нажимается. У фары есть два режима работы. Один режим мигания, вот такой он достаточно яркий. Работает фара в режиме мигания 50 часов. И в режиме постоянного света 25 часов. У фары в комплекте есть крепление, которое может э, установиться на руль от 25,4 мм до 31,8 мм. В принципе, стандартное крепление подходит... Для любых стандартных рулей велосипеда выглядит оно вот так вот. Надевается фара очень легко, это крепление легкосъемное. Вот так вот надевается. И у вас получается установленная фара. Данный аксессуар необходим для катания по дорогам, для катания в сумерках. Она даст возможность видеть вас на дороге не только другим участникам дорожного движения, но и пешеходам. Обратите внимание на эту фару, фара фирмы XLC, называется модель F03 Triton, у него очень хорошая цена. И не забывайте, что в комплект данной фары нужно еще купить мигалки или задний красный фонарь, для того, чтобы вас было видно и сзади, и вас показать на дороге. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильные аксессуары для себя. В комплекте к этой фаре идет две батареечки, так что ничего докупать дополнительного не нужно. www.com Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры.